Роза Моисеевна, а говорят вы таки женили своего додика? Да. Ну и как вам невестка? Ну что могу сказать, красавица, высшее образование, умеет готовить, хорошая работа, шьет, вяжет, в общем, гадюка годюк